Я не видела, как Пофиг мне хотя бы сколько. Оп, и держать. Вот. Владимир Лич ставит штангу высоко. На, на груди приседать? На груди будет приседать. Итак, наше кино продолжается. Владимир Лич, видите, разминает локтевые суставы для приседания со штангой на груди. Поглубже садитесь, юноша, глубже садитесь. Вот, как я его заставляю, как он меня слушается. У меня тут строго вообще-то, да. Добавляет. 80 килограмм. 80 килограмм, да. Смотрим дальше, кому интересно. 80 килограмм представляет как а глубже разминаем коленочки. Угу. Нормально. 90 выставляй. Загонишь меня. Ничего, такого, такого юношу загнать. Ой-ой-ой, сколько надо, терпения. 90 килограмм Локти хорошо. Не опускай внизу локти. Тяни их, тяни, володь. Ну, дальше идешь? Десятки отдают Девушке 100 килограмм По разику приседаешь ну, Совсем легко Хорошо Идешь дальше, да? Дальше идет, смотрите Что Питочки добавляет 110 Молодец вот. 120, Володя, пошел 120 А, толкать будешь? Ладно, я, Володя 120 Растаем, встаем, Володя, молодец Смотрите, он какой неугомонный, а. Видать хороший я ему сегодня кофе налил. 100... 130 тридцать пошел. Если не присяду, брошу. Так и поступают. Вот. Прошу, говорит. Разве так поступаю? Ну что скажете? Добавлю. Добавлю, говорит. Не стареет, душой. Не старый, да. По дивану, как -то, как -то, как -то. Ой, какая мощная штанга получилась. Не получилось, не получилось.